Здравствуйте. В декретном отпуске муж зарабатывает и кроме этого подрабатывает, но он постоянно обманывает, деньги прячет, унижает словами меня. Как с ним быть? Стоит ли все терпеть? И можно ли с помощью эзотерики подействовать, чтобы изменился в лучшую сторону? Начните этого мужчину обязательно хвалить. Сделайте так, чтобы появилось у вас тотальное доверие. Начните доверять во всем. Оставляйте телефон, делайте так, постоянно говорите, что для нашей семьи. Не используйте... Заставляйте вашего мужчину, чтобы он произносил слова «наши». Когда он говорит там, «мои деньги», говорите «наши деньги», «наше здоровье», «наша семья», чтобы вот эти слова обязательно присутствовали. Пусть привыкает, что вы уже не одна, а говорите ему о том, что «наши дети», «мы вынашиваем нашего ребенка», «для нашего ребенка необходимо это», то есть это будет укреплять семью. Не бойтесь, я сейчас просматриваю вашу семью, у вас хорошие отношения будут. андрей андрей скажите как эзотерически вывести слизни из участка берете слизня берете и ложите его в правую руку после этого представляете будто он светится белым светом и после этого вот так в себя высасываете его белый свет представляя будто он у вас во рту и после этого его глотаете этот белый свет с вами ничего происходить не будет при этом представляете будто слизин вокруг которого был белый свет потемнел Отпускайте его и говорите ему, теперь собери всех и уведи. И он после этого всех соберет и уведет. У меня были знакомые, которые не верили в эзотерику. У них было нападение ежегодное нападение, ежегодное нападение муравьев. У них, у них были груши во дворе, и муравьев было так много, они были везде. Даже спать невозможно было на кровати, никакие инсектициды не помогали вот попросили у них был в гостях и когда приготовили шашлыки я поймал муравья такого самого крупного и сделал как вам рассказал после этого на протяжении они целые они это лето когда я сделал этот обряд они все лето были на следующий год следующим летом и осенью муравьев не было то есть это не произойдет сразу за возможно одну неделю или один день но уже на следующий год вы от них избавитесь скажите почему я мысленно Хороню живых родственников и не только. Приобрела ваше заклинание. Уважаемая Виктория Срибна, проходите, пожалуйста, мою первую ступень. Пишите сейчас совсем ненужные вещь. Можно вам лично написать, чтобы сделали назначение ПТФ. Хочу заказ сделать. Хорошо. Как избавиться от зависимости от мужчины? Все время тянет к нему. Вот уже пять лет отношений с ним нет. Видимся раз в полгода. Я забыть его не могу. Построить отношения с другим мужчиной и создать семью. Спасибо. Нужно не забывать мой принцип, о котором я говорил на второй ступени. Он звучит так. Женщина должна отвечать на ухаживание. Любые. Она должна отвечать на ухаживание. Это обязательное условие. Если есть какой-либо мужчина, который появляется в жизни, его ни в коем случае нельзя сравнивать с тем, который был. И второе, обязательно каждому мужчине отвечать на ухаживание. Искать ухаживание, отвечать за ухаживание. Далее, ни в коем случае раз в полгода отношения запретить. Никаких отношений, ни раз в полгода, вообще никаких если человек ушел от вас, человек не живет, не разрешайте никаким образом с вами контактировать и пользоваться. Возьмите телефон, там есть черный список, занесите этого человека в черный список, не идите ни на какой контакт вообще. Почему? Вы никогда не избавитесь, происходит бесконечное вампирство, над вами просто человек издевается. Это может привести к появлению тяжелейшего заболевания в дальнейшем в вашей жизни. Я могу сказать, что... Особенность женской красоты или как быстро выйти замуж связана с таким элементом, о котором я раньше рассказывал, который называется стоимость жизни человека. Я не буду прямо открывать все концепции стоимости этой жизни, я расскажу о том, сколько же стоит красота. Когда человек живет, он работает. Допустим, женщина отработала с 11 часов дня до 6 часов вечера, часов и после этого за эти 5 часов ей заплатили э, 200 там одну тысячу рублей допустим она работает парикмахером в России после этого она работает 5 дней то есть можно сказать что э, можно сказать что 5 часов стоит 1000 рублей за 5 дней 5 часов это получается 25 э, получается 5000 рублей то есть в неделю 5000 рублей э, Получается, если это разделить на сутки, то получится в сутках 24 часа, это получится по 250 рублей каждый час, а, меньше, да, по 25 рублей каждый час, грубо, тогда можно посчитать 30 дней э, по 25 рублей каждый час, то какая-то стоимость ее жизни. Так вот, если так определить, то стоимость ее жизни будет выглядеть приблизительно 250 рублей 1 час, ну, допустим, или меньше. Когда женщина хочет выглядеть для другого мужчины хорошо, то она должна обязательно вложить в себя деньги или жизнь. Смотрите, вы потратили жизнь, ваша жизнь тратит за эту жизнь, за потраченную жизнь заплатили какие-то деньги. Таким образом, если вы тратите деньги в свою красоту, вкладываете ее в свою красоту, покупаете новую одежду, украшения, вкладываете в волосы, в массажи, то таким образом вы становитесь красивее или покупаете свою красоту. И здесь сразу же вопрос. Андрей Андреевич, если я пенсионерка, если у меня нет дохода, то я могу как-то вложить деньги. Если у вас нет денег на то, чтобы вкладывать в красоту, то вы должны научиться вкладывать свое собственное время в эту красоту. А это еще каким образом? Вы должны знать, что... Если вы вам за 6 часов заплатили, допустим, одну тысячу рублей, то вы должны следующий, допустим, один час посвящать своей красоте. Каким образом? Этот час можно посвящать либо, либо а, прямо, прямому посвящению своей красоте, либо косвенному посвящению что это значит прямое посвящение это вы берете и начинаете делать там маникюр или начинаете делать массаж лица или косвенно А косвенно это выглядит так берете там какой-нибудь маселка и после этого просто от себя трете или берете расческу и один час себе волосы расчесываете к чему это приведет вы тратите время свое на собственную красоту ваша красота начинает стоить денег чем больше денег или жизни вы тратите на красоту, тем дороже или красивее по-другому вы смотритесь в глазах других людей или мужчин. И мужчин, и женщин. Вы представляете, такая особенность. А как женщины делают? Они ни деньги не тратят, ни жизнь не тратят. Тогда откуда она может взяться? Так красивые женщины иногда не могут сказать о том, что у них огромное количество ухажеров, то есть вот у меня часто так бывает, женщина красивая приходит, сидит допустим здесь, и я говорю, она говорит, ну почему так бывает Андрей Андреевич, мне там 32 года, я до сих пор не замужем, уже все подруги вышли, а я и красивая, и я, у вас ухажеры есть, ну есть, но я не могу сказать, что у меня много ухажеров, так? В неделю, там, в месяц, может один кто-нибудь там напишет что-то в интернете, или кто-то со мной познакомится где-то, но говорит так, чтобы у меня было очень много ухажеров, такого не бывает. Я говорю, надо же. Я говорю, а знаете почему? Почему? А вы возьмите расческу и каждый день один час расчесывайтесь Знаете, есть украинская песня, я косу свою чесала, пока мама не знала. А почему это песни говорят о косе, когда мама не знала? Девочка, в нашей украинской культуре было известно, что если чесать или расчесывать свои волосы, то очень быстро найдутся женихи. Именно поэтому девушки, а почему мама не знала? Потому что мама не должна была знать, что она очень молоденькая и расчесывает косу. Запрещали девочкам до 20-летнего возраста вообще к волосам прикасаться. Завязывали на ленточке и потом специальный узелок завязывали. И мама вечером смотрела на узелок и говорила, развязывала дочка или нет. Потому что это считалось неким элементом или обетом, который не давал женщине расчесывать волосы. Почему? Чтобы она не расчесывала волосы, чтобы рано замуж не вышла. Поэтому обязательно вплетали туда ленты, чтобы ходили с лентами, чтобы никто внимания не обращал. А потом, когда нужно было уже замуж выдавать, ленты расплетали, садили перед окном, заставляли расчесываться. И после этого расчесывалась, замуж выходила. И в песне слова. Мама уходила на работу, а ей было там 15-16 лет. Она брала и сидела и косу свою чесала, пока мама не знала. Ну и за что и пострадала тем что замуж вышла понимаете в раннем возрасте об этом и песня ну что я вам могу сказать это наверное один из самых уникальных таких методов который объясняет, почему женщина не может быть привлекательной в глазах другого мужчины вы знаете как это работает я вам сейчас скажу у нас есть некий эзотерический сенсор так женщина видя мужчину который опрятно одет или неопрятно может каким-то образом сказать приблизительно какой у него доход вы знаете, что-то есть у такой у женщины, они могут сканировать и сказать, пока мужчина молчит, потому что они обычно начинают говорить, обманывать, и потом говорят, ой, ты знаешь, я очень богатый, там, у меня... а потом, когда начинают встречаться, говорит, "Но ну, я только жене все свое оставил, и так далее. На самом деле это все ложь, знаете. Тем не менее, пока мужчина молчит, женщина может просканировать и как-то так, знаете, даже ощутить, сколько у этого человека доход. То есть каким-то образом они умудряются это сделать. Вот как они это делают, не знаю, но чуйка у них на это есть. Также у мужчин, вы представляете, у мужчин есть некая чуйка или электричество, электричество или какое-то вот такое чувство эмпатическое, которое позволяет мужчине почувствовать, сколько женщина тратит в свою красоту. Вот у мужчины есть вот некое такое состояние, он может эмпатически ощутить, каким образом тратится на красоту. Это просто расчесываете час. а если два часа, вот смотрите, у вас один поклонник раз в месяц. После этого каждый день один час, пока рука не заболит, расчесываетесь. Будет два поклонника. Если мало, тогда один час расчесываетесь, один час натираете себя кремом. А, будет уже два или три поклонника, если больше. А если еще денег в одежду, тогда еще больше. А в украшения, что с вами? Украшения дорого стоят? Дорого стоит. Если вы украшения купили сами за свои деньги, одели на себя, то это привлечет поклонников. Одежду, если купили родители, не так хорошо, потому что это поклонников не привлечет. А если сама женщина одежду купила, одела на себе, сразу же поклонник найдется. Вы знаете... Это особенность такая. С этим сделать ничего нельзя. У женщины, которая умудрится купить сумку за тысячи долларов, будет поклонников гораздо больше, чем у женщины, которая купит себе сумочку за 25 долларов. И обвинять ее в том, что у нее поклонников больше, бессмысленно. Почему? Она потратила в свою красоту, а сумка дополнение ее красоты, она потратила в свою красоту какое-то количество денег. Ничего с этим сделать нельзя. Вот скажите... Когда женщина смотрит на мужчину, на котором золотые часы, и на мужчину, на котором нет золотых часов, она это видит? Конечно. Почему она это видит? Но зачем ей это? Она начинает, а скажите, шансов у мужчины э, там, познакомиться с женщиной, на котором золотые часы и золотая цепь, там 250 граммов, у этого мужчины шансов познакомиться с девушкой или женщиной больше, чем у мужчины, у которого ни цепи, ни часов? Ну да, ну конечно, вот точно так же с этой красотой, как женщина видит вот такую красоту на мужчине, так и мужчина видит вложенные деньги или вложенную энергию в женщину, но у мужчин сложнее, потому что у мужчин сложнее, это связано с тем, что мужчины могут только там цепь одеть, золотые часы, им не нужно быть красивыми, а женщине нужно понимаете женщину самую большую ошибку сейчас совершают мужчины это мужчины которые стремятся к тому чтобы быть красивыми если мужчина становится красивым то этот мужчина становится автоматически гомосексуальным понимаете то есть в глазах женщины он будет всегда чуть-чуть гомосексуальным его всегда будет появляться ощущение незащищенности этот гомосексуализм он проявляется в том что когда мужчина ложится в постель женщины то он ждет когда женщина начнет к нему приставать а не когда он должен совершать свои естественные обязанности там и так далее то есть видите разница в чем естественно сейчас мир так изменился видны мужчины которые специально стараются выглядеть красиво я считаю это запретная тема в моей семье поэтому когда там ребенок говорит, это красиво или некрасиво, то с самого раннего возраста все ему сделал, когда а, маленький был, когда он подошел, говорит, я красивый, что я так далее? Не, я его подстриг на лысо. Я говорю, настоящий красивый мужчина, лысый мужчина, понял? После этого у него шевелюра была, Соне очень нравилась шевелюра, у него такие длинные волосы были рыжие, такие красивые, и а, он говорит, я красивый, я говорю. Красивый мужчина, вот он, смотри, видишь какая прическа. Он говорит, да, я говорю, Соня, кто из нас красивее? Слава или я? Она говорит, конечно, ты. Я говорю, Слава, что будем делать? Он говорит, будем стричь Я говорю, отлично. И после этого я взял бритву и подстриг ребенка налыса. Я говорю, теперь мы как выглядим как настоящие мужчины. Смотри, у меня красивые волосы, и у тебя, он говорит, да. И так удобнее, тряпочкой вытер и все. Красота не нужна. И вы знаете, ребенок вырос без концепции «я красивый». Это такое огромное счастье. Теперь его это не беспокоит. То есть он не смотрит в зеркало, ему все равно, в чем он одет. Его не без... Главное прятно. я все время говорю, главное за собой следить. Будь чистым, чисти зубы, там, постригай ногти. Все остальное особо не важно. Сначала мама тебя поддержит там погладит или там потом женися там все кто-то тебя поддержит главное а красивый ты или нет это не особо не имеет особого значения если мужчина не задумывается о том красивый он или нет это освобождает у него а, возможности состояться потому что это создает большой ресурс он начинает думать о чем-то еще понимаете в этот момент возможность думать о чем-то еще побеждает 8 часов уже будем заканчивать да? А так у нас уже восемь часов, так быстро время прошло. Подскажите, пожалуйста, какие цветы можно держать дома и полезны? Очень хорошее растение называется алоэ. Алоэ увеличивает доброту в семье. Второе растение каланхоэ. Если каланхоэ есть, то тогда все дети будут друг друга любить. Дальше растение толстянка или растение денежное дерево. Денег не принесет, но зато если вы будете о ком-то думать или кто-то уедет куда-то далеко, обязательно в дом вернется, потому что растение... Толстянка, оно привлекает в жизнь того человека, с которым расстаетесь. Кстати, если положить листочек растения толстянки в рот и долго думать о человеке, то этот человек будет искать возможность с вами связаться. Также можно заставить должника отдать деньги. Дальше, золотой уз, золотой уз растения, которое может создать женщину или держать женщину долго в молодом возрасте и в здравом уме мужское растение это кактус в случае если кактус толстый с большим таким стволом это будет говорить о том что мужчина будет концептуально зависеть от своей семьи сосредоточен на своей семье растения которые отпугивают монстера в случае если монстера стоит в спальне интимных отношений не будет но если поставить перед входом перед входом в вашу квартиру, где-нибудь такое растение, то это будет отпугивать злые языки, отпугивать плохое отношение к семье, а также будет убирать навсегда зависть. Роза, роза растения богатства, в случае, если даже чайная роза где-то растет в семье, то чайная роза, если к ней относиться хорошо, это растение, которое привлекает деньги. Какие растения есть плохие? Это любые растения с прообразом деревьев, то есть растение, которое выглядит как дерево, вот допустим, у нас растет, это не очень хорошо. Деревья, они должны жить на улице, деревья, они более энергетически влияющие, и растения в виде вот таких трав, которые растут, лианчиков каких-то, они не такие опасные. Вот большие деревья, они обычно отталкивают клиентов, делают все для того, чтобы… Деревья любят спокойствие. В лесу есть шум, нет шума, в лесу нету бегающих людей, нету растения, оно настолько страдает, когда у него шум, когда есть люди, когда кто-то ходит, ему некомфортно, особенно если это растение там живет в кадушке и э, живет посреди вашего офиса. У меня были такие люди в свое время, это люди, которые открыли свой собственный автовокзал. В одном из городов крупных они построили автовокзал и запустили свои маршруты, представляете. И у них очень хорошо получилось, начали ездить люди, все очень хорошо, они начали заниматься продвижением этих маршрутов и так далее, даже за рубеж куда-то ездили. И после этого у них вдруг исчез бизнес, представляете, перестали люди ездить, вот ниоткуда-то. После этого я пришел к ним в этот автовокзал, который они построили, а посреди автовокзала огромная пальма, вот такой толщины, огромная, но не финиковая пальма, а такая декоративная, декоративная, и вот она огромная, как колосс такой. Я говорю, а где вы пальму взяли? Он говорит, мы были где-то в Греции, и нам эту пальму решили из Греции ее сюда привести. И говорит, мы ее аж из Греции везли там на паромах или на каких-то кораблях, ее нам сюда доставили, и мы ее прямо здесь уже готовую посадили. Я говорю, а нельзя ли сказать, что вместе с пальмой у вас люди исчезли? Он говорит, ты представляешь сто процентов как только пальма появилась, люди исчезли. Это настолько энергетически сильное дерево было, что оно хотело одиночества. Ему мешали люди. <смех> Вы представляете, это дерево сделало все для того, чтобы и дальше чувствовать себя. А почему? Потому что это дерево было женского рода. У пальмы есть мальчики, а есть девочки, а это дерево было женское дерево, при этом это женское дерево, оно было уже выросшее, страдающее, и ему не нравилось, когда очень шумно, потому что росло оно все время вместе, в уединении, где не было людей. И это дерево убрало всех людей, представляете, деревья полностью все поисчезали. Все маленькие растения могут быть. А вот растения в виде вот больших деревьев нельзя, потому что большие деревья, они могут отталкивать клиентов от вашего офиса. Лучше, чтобы этого не было. Поэтому, если вы в кадушке яблоню поставите, то у вас людей не будет. Андрей, я не, не, не покупаю лимоны, потому что лимонное дерево. Я не покупаю апельсины. Апельсины – это апельсиновое дерево. А вот такие растения, как, там, как допустим, ну, растения там золотой ус там, толстянка, это все как растения, растут как трава, вот как трава это хорошо. Вчера была годовщина создания РТЕ, первое заседание, вы не разрешили рекламировать, а можно поздравить вас и нас, можно, так хочется поделиться этой радостью. А что у нас, разве годовщина была вчера? Да? Надо же, я не знал, что мы начали. Поздравляю, поздравляю всех с годовщиной РТЕ, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, почему, когда дома зажигаю свечу, почти постоянно при ее горении валит черный дым? Раньше такого не было. Для того, чтобы черный дым не горел, нужно взять и у свечки отрезать фитиль. Он у вас очень длинный. Почему свеча коптит? Потому что вот этот фитиль, который здесь в свече находится, очень длинный. Когда она начнет у вас коптить, возьмите ножницами и подрежьте, тогда она коптить перестанет. У меня такое было, я когда-то приехал к колдухе своей знакомой, ее Надежда зовут, Вера и Любовь, да, ее зовут Надежда, и она говорит, сейчас я проверю, какой то у нас колдунидзе, я сейчас зажгу свечу и вот увидишь, я буду вот так водить, и она рядом с тобой будет коптить. После этого вот так вот зажгла эту свечу, эта свеча начала коптить, она ко мне подносит, коптит, подносит к себе, не коптит, я говорю, подожди. У тебя есть ножницы? Она говорит, есть ножницы, неси. После этого она принесла ножницы, я взял ей и почти под корень отрезал вот этот фитиль. И после этого говорю ей, а теперь носи. Она ко мне не коптит, к себе не коптит. Я говорю, поноси по всей квартире, она нигде коптит, не будет, ни одна, не морочь ни голову. Нет. Я знаю, как сделать так, чтобы фитиль коптил так, что аж сажа будет лететь. Нужно отрезать так, чтобы фитиль был очень длинным. Этим пользуются бабки-ёшки, которые занимаются магией, специально зная, что вот так коптит. Поэтому, если фитиль толстый, если его сразу отрезать так, чтобы он сильно торчал и поджечь, то она сразу же начинает так коптить, как никогда. Поэтому для того, чтобы не коптила, можно вот так отрезать под конец и все. Как сделать так, чтобы коптило и аж падало? Капнуть туда немного смальца свиного. Будет еще и каниной пахнуть, и свининой, и будет копать прямо лохмотями падать, понимаете? Знаете, голь на выдумке хитра. Все, что касается магии, там все есть. Женщина, значит, обратилась, женщина, она находится в Львовской области, у нее магазин одежды. Говорит: у меня есть женщина, которая просто спасает меня. Но говорит: у нас такие подклады, у нас там атаки на магазин. У нас такое там находится. Андрей Андреевич сил нет, надо как-то спасать. Я говорю, ну а что там у вас такое происходит? Надо как-то спасать, у нас постоянные подклады. Но я этой женщине говорит: раньше отдавала 5% с бизнеса, сейчас отдаю уже 30% сколько 30 процентов говорит раньше отдавала с одного магазина сейчас отдаю с трех потому что она ходит подклады и ребенку плохо стало и там то-то то-то, и говорит меня начало тошнить в семье начали ругаться говорит и вообще говорит у нас такое не можем спастись только на эту женщину уповаем ему я говорю ну давайте посмотрим после этого заходим в магазин и я говорю пригласи женщину и давай Пусть женщина походит после этого эта женщина ходит ходит а потом ей говорю слушай у тебя видеокамера есть есть видеокамера а давай видеокамеру установим, вот где она обычно эти подклады находит. Давай установим. После этого попросили человек, установил видеокамеру. Она запегает в коморку, представляете, переворачивает ведро, становится на это ведро и после этого достает вот так из-за пазухи что-то, ложит вверх, а потом кричит, Надя, Надя. Там та заходит, она говорит, вот мышь нашла. После этого на видеокамере это ей показываем, она говорит, это чепуха, это я ее нашла и ничего не доставала. Я говорю, ну ты видишь, тебя обманывают просто, а ты в это все веришь. Это как гипноз, знаете, сначала человек думает, что э, это, это он контролирует, а потом ему кажется, что это с ним происходит. То же самое вот происходит в этом случае. Э, и РТЕ, поздравляю всех сегодня, вчера, вернее, с заседанием РТЕ, которого не было, да. Э, хочу всех поздравить с годовщиной РТЕ. Хотите всех поздравить с годовщиной РТЕ, можете нажать кнопку «нести пожертвовать». А бамбук дома можно? Бамбук нет. А фикус? Фикус да. На данный момент я не замужем и беременна на седьмом месяце. Поздравляю. Жду двойняшек. Поздравляю вдвойне. Папа детишек не общается со мной последний месяц. Подскажите мне, почему так происходит? И выйду я за него замуж. Заранее вам благодарна за ответ. Но вы беременная женщина и компрометируете меня. Я хочу вам сказать, что вы, скорее всего, замуж за него не выйдете. Ну и не надо. Зачем вам такой мужчина, который сейчас знает, что женщина вынашивает ему детей, и при этом он не хочет общаться? Да? Зачем он нужен? Зачем даже хотеть с ним дальше иметь отношения? Все это такое. Не нужно. Когда вы планируете провести вебинары математической модели мира», очень долго буду писать не знаю уже сейчас это все делаю. и у нас уже 8 часов 15 минут заканчиваем последние вопросы заканчиваем да когда вы планируете ответил сын живя в финляндии решил заняться трудоустройством украинцев тех только их для работы в финляндии он правильно сделал выбор как бы совсем и не реклама да правильно сделал выбор до 40 лет но уже 10 лет нет нормального общения может не общаться по два года вычеркнула меня из своей жизни за что-то злится или обижается чтобы вернуть тоже мысленно в проем ставить в какой проем скажите а что-то говорил о проеме да. это что Я не говорил, что мысленно нужно ставить в проем. Я не говорил об Мы этом. Мысленно, да, проем... Я говорил, фактически, нужно его выгонять от себя, Мы находить что в... вы сказали, да, его. А, я не говорил, что мысленно ставить в проем. Что нужно, что необходимо делать? Я давал на первой ступени такую практику, когда человека представляешь маленьким и после этого этому человеку что-то говоришь. То есть представляете этого человека маленьким, как будто он только рожден, и говорит, ты мой зайчик, ты моя кися, ты моя рыбка, ты мое солнышко, там твои ручки, пусть у тебя все будет хорошо, там, пусть муж тебя обожает и так далее. Вот если так делать по 10 минут каждый день, то вы через один месяц станете уже самыми лучшими друзьями, вернутся все отношения, все общение, и так будет всегда. А растение лавровый лист можно дома держать? Нельзя дома держать лавровый лист? Очень ядовитое растение, человеку не подходит. Подскажите, нужно ли как-то очищать, освещать обручальные кольца, если есть какой-то обряд, или этого делать не нужно? Нужно освещать свой брак. Его, на, его нужно освещать заботой друг от друга, а также вторым элементом освещения своего брака является э, внимание, которое нужно друг другу оказывать. Я считаю, что доверие, внимание – а также теплое или человеческое, или еще по-другому доброе отношение к людям, с которыми вы живете, оно может создать гораздо больше возможностей быть счастливыми, чем просто обручальные кольца. Обручальные кольца это фетиш, там веревочки, обручальные кольца, косички и так далее. А если вдруг это исчезнет, вы представляете, вот если вдруг вы купили кольца и после этого начали их носить, вот если эти кольца потерять, это что, брак разрушится? Но это же не так, правильно. Если кольца потерять, брак не разрушится. Вот насколько сильна магическая сила каких-нибудь фетишей. Вот в случае, если обручальные кольца так сохраняют семью, то в случае, если эти обручальные кольца своровать или, э, или э, потерять, то должен брак разрушиться. Но я вам хочу сказать, что брак это не разрушает. Брак он в середине сердца. Брак это хорошие теплые отношения, это доверие, это поддержка, это внимание. Я очень-очень говорю о том, что внимание является очень важным моментом. Женщина, вернее мужчина, он должен постоянно оказывать элементы внимания своей женщине. Он должен, прямо должен постоянно говорить, ты красивая, и ты мне нравишься, и ты хорошая, там, и так далее. Это очень важный момент в семье. Женщина должна... Ну, наверное, наверное, должна, ну, где-то охранять своего мужчины. Мужчину, потому что мужчину очень часто не замечают, как они очень сильно устают, не замечают, как они перерабатывают, не замечают, как они, там, чувствуют себя плохо или хорошо. В этот момент женщина, она должна притормозить коней, сказать, давай ты или полежи, или давай ты отдохни, или давай ты чуть-чуть, там, как-то приди в себя. Это тоже очень важно. А, так... Женщина и мужчина могут оказывать друг другу влияние. Желание женщины э, обычно... Женщина является таким существом. Желание женщины потом проявляется в том, что у мужчины происходит. Если желание женщины в том, чтобы ее мужчина ездил на Мерседесе, то у мужчины со временем появляются деньги, чтобы он ездил на Мерседесе. Но если женщина своему мужчине все время говорит, да у тебя не получится, ты козел, там задолбал, все пошло нафиг, зачем я с тобой связалась, где здесь желание? Нет желаний, ничего не будет. Если будут желания, Желания такие, скоро у нас появится Мерседес, вот у мужчины появятся деньги, Мерседес будет, скоро у нас появится имущество, скоро у мужчины появятся деньги, купит имущество. Вы представляете, женщина это сублиматор идей или сублиматор э, того, что происходит с мужчиной. В народе даже говорят, найти хорошую женщину очень сложно, даже в свое время искали там женщину, которая очень нечасто спала с другими мужчинами.